Когда я нашел тебя, я увидел дикую, неопузданную мощь. Но помимо нее... нечто поистине бесценная. Мне что-то зрело, дремало. И вот пробудился. Помоги мне. Всего лишь раз я видел такую силу. Тогда она не испугала меня. Пусть прошлое умрет. Убей его. Если потребуется. И ты станешь тем, кем тебе суждено. Мы-то искра. Что породит огонь, который спалит первый орден. Давай! Пойми, последствия будут необратимы. Исполни свое предназначение. Мне нужен тот кто укажет мне мой путь в этом мире.